Всем привет! Сегодня я расскажу вам про пресуппозицию, которая звучит следующим образом. Если а, хотя бы один человек умеет делать что-либо эффективно, то этому могут научиться другие. Как вы считаете, друзья? А, правильно ли это пресупозиция? Вы можете написать в комментариях свое мнение. Мне интересно с вами поговорить на эту тему. Сейчас я вам расскажу свое видение этой пресупозиции. Ну, например, каждый человек обладает колоссальным внутренним ресурсом. И не может он им воспользоваться лишь только потому что у него стоят некие блоки некие такие программки которые нужно ну, просто к ним подобрать код ключик и снять эти блоки эти блоки образуются у нас с детства и если человек чего-то не может, чему-то научиться и как ему кажется, то это всего лишь причина в том, что у него определенные блоки, которые элементарно снимаются посредством психологических техник, НЛП в том числе. Вот. Поэтому тут однозначно можно сказать, что если кто-то умеет что-то делать эффективно, то этому обязательно можно научиться. Ну вот, например, я всегда считала, что у меня плохая память. На самом деле я нашла способ запоминать все, как мне нужно. То есть это вот моя индивидуальная такая особенность, вот мой индивидуальный способ который в принципе есть у каждого человека, поэтому а, любую эффективную стратегию можно перенять. Этому, собственно, и учат НЛП, вот для этого и создавался этот язык описания НЛП, чтобы мы могли снимать стратегии других людей, вот. Вот такая чудесная пресуппозиция сегодня была раскрыта перед вами. Если вам интересно что-то написать, пожалуйста, пишите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы упоминания приходили в выпуске новых моих видео. А я буду рада для вас дальше раскрывать все тайны НЛП и психологии. Пока!